Стучат колеса, в вагон, И за окном меняются пейзажи. Вокзалы встречи с городом родной, Билет в кармане свой имеет каждый. Вокзалы встречи с городом родной, Билет в кармане свой имеет каждый. Звонит вокзальный звон, Отправляется скорее, скорее к нам вагон, ведь жизнь жизни повторяется ведь жизнь жизни повторяется Конечные санкции есть по сути две Простая истина известна детям Погибели гибели и земной стране Записано Адресат у нас в билете Погибели В стране Записан адресат У нас в билете Звонит вокзальный Звон И поезд отправляется Скорее, Скорее К нам в Ведь жизнь не повторяется Ведь жизнь не повторяется Как можно направление поменять, Всего лишь надо с Богом примириться. Себя открыто да, грешником признать, И горячо сердце помолиться. себя открыть, грешником признать, И горячо сердце помолиться. Зований вокзальный звон и поезд отправляется скорей, скорей, скорей вагон, вагон, ведь жизнь не повторяется. И вокзальный звон и поезд отправляется скорей, скорей, скорей вагон, вагон, ведь жизнь не повторяется. Жизнь повторяется